300 тысяч преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Столько расследовали в России в 2020 году. Алкоголь туманит разум. Человек не думает о последствиях. Многие преступления поражают своей жестокостью. Часто протрезвевший не может объяснить свое поведение. Но это не освобождает его от ответственности. Не отключайте разум, ведь когда алкогольный туман рассеется, может быть поздно. Это твой выбор, и он должен быть правильным ради тебя и ради других.